Друзья, всем привет. Мы сейчас находимся на площади Ленина. Сегодня у нас прекрасная питерская погода. Редкое лучи солнца пробиваются сквозь плотные занавес облаков. В общем, это все лирика. Мы едем в Выборг. В 1293 году шведское войско, возглавляемое тогдашним правителем Швеции маршалом Кнутсеном, вторглось в Карелию. Чтобы удержать важные стратегические позиции, шведы построили на небольшом островке Твердыш каменный замок, названный ими Виборг. Есть гипотеза, что в переводе со старошведского «Виборг» означало «святой замок». Итак, друзья, мы в Выборге и вышли на главную туристическую улицу города Выборга, улицу Крепостную. Часовая башня – бывшая колокольня старого кафедрального собора, возведенная в конце XV века. Она поднимается на 25 метров и хорошо заметна отовсюду. В начале 1970-х годов архитектурный памятник сняли в популярном кинофильме «Земля Санникова». Часовая башня стоит на огромной глыбе гранита, а ее стены толщиной до полутора метров построены из валунов и скреплены известковым раствором. Здесь хранится набатный колокол, весом 61 тонну, дарованный городу Екатерины II. Часы последний раз меняли в середине 19 века, и они исправно служат до сегодняшнего дня. Наверху часовой башни в советское время была оборудована смотровая площадка. Сегодня вход на смотровую площадку для туристов закрыт. Причина этого в том, что за несколько веков старая постройка значительно обветшала и пришла в аварийное состояние. Рядом с часовой башней видны развалины старого кафедрального собора. Старый кафедральный собор был построен в XV веке и первоначально был католической церковью. В 1918 году, после обретения Финляндии независимости, церковь стала лютеранской. Собор разрушили в феврале 1940 года, и его решено было не восстанавливать. Старый кафедральный собор Выборга – предполагаемое место захоронения Микаэля Агриколы, финского просветителя и родоначальника финской письменности. В связи с этим собор известен также, как церковь Агриколы. Во время войны рядом с собором финнами было устроено воинское захоронение, на месте которого ныне установлен памятный знак. Надпись на камне гласит «В память погибших в войне 1939 40 года и захороненных здесь 108 финских воинов». На обратной стороне перечислены имена 26 финских воинов, остальные 82 неизвестны. Между улицами Выборгской и Сторожевой башни можно увидеть постройку XIV века, дом купеческой гильдии. На крепостной улице дом 13, вход с улицы Красина, сохранился двухэтажный средневековый жилой дом 16 века, построенный из булыжника, напоминающий башню крепостной стены. Направляясь к кратушной башне, пытливые гости города могут увидеть руины старинного здания. Оно притаилось за деревьями, но невольно притягивает внимание. Взгляд скользит потому, что могло бы быть и производственным объектом, и торговым помещением. Но перед нами некогда величественный собор черных братьев-доминиканцев. В советское время строение использовалось как производственное для завода электроинструмент. Там располагался штамповочный цех предприятия. Для заводских нужд внутри был построен промежуточный этаж, опиравшийся на железобетонные колонны, а снаружи возведены различные пристройки. После пожара в 1989 году здание стоит без крыши, открытое всем ветрам. Остатки здания, где горожане приносили присягу Петру I, продолжают разрушаться, хотя спасти его еще можно. Башня Ратуши – одна из двух сохранившихся боевых башен средневековой Выборгской крепости. Построена в 1470-х годах вместе с прочими башнями оборонительной стены каменного города. Вторая – это круглая башня, она находится на рыночной площади. Центр Эрмитаж Выборг находится в исторической части Выборга, здание, построенное в 1930 году по проекту архитектора Уна Вернера Ульберга для художественного музея и художественной школы. рар Дело в том, что такое чувство что эта рука, как будто она, понимаете, я считаю пальцы, хватает ли их? Пять их или... Мы чего-то не знаем, они заколочивают лавочки на ночь